Как же избежать подобных ситуаций? Все очень просто. Все, что нужно – комплект видеопарковки. Что же это такое и как установить такую функцию на свой автомобиль? Комплект видеопарковки состоит из камеры заднего вида и монитора, на котором отображается видео с камеры заднего вида. Компания PrimeX предлагает удобное и эстетически привлекательное решение. Это – зеркало со встроенным монитором PrimeX 101 и 102. Установив такое зеркало, Вы избавитесь от дополнительного навесного оборудования, такого как монитор с присоской на лобовом стекле и проводов, идущих от него к прикуривателю и подобным аксессуарам. Форма зеркала PrimeX 101 и 102 ничем не отличается от формы заводского зеркала заднего вида и выглядит абсолютно одинаково. При использовании такого зеркала Вы не заметите никакой разницы между заводским зеркалом и зеркалом PrimeX. Зеркало оснащено двумя видеовходами для подключения камеры заднего и переднего вида. Один из видеовходов имеет приоритет, например, для камеры заднего вида. Это сделано для того, чтобы монитор включался автоматически после включения заднего хода. Видео транслируется на монитор 4 и 3 дюйма, который расположен под зеркальным полотном монитор автоматически включится при подаче видеосигнала и автоматически отключится при остановке видеосигнала. Запатентованная технология зеркального покрытия PrimeX поможет скрыть монитор в выключенном режиме. Установка такого зеркала осуществляется путем замены вашего штатного крепления и займет всего лишь пару минут. Для этого достаточно снять ваше зеркало с креплением со стекла и на оставшуюся металлическую накладку на вашем стекле одеть зеркало PrimeX 101 и 102, после чего необходимо выполнить подключение камеры заднего и переднего вида. Модель зеркала PrimeX 102 имеет антибликовое покрытие, которое поможет сделать ослепляющее отображение ярких фар позади идущего автомобиля более мягким и комфортным для глаз. А модель зеркала PrimeX 101 имеет функцию автоматического затемнения, и при попадании света фар на зеркало датчик света автоматически затемнит зеркальное полотно до комфортного уровня. К зеркалам Primex можно подключить любую камеру заднего и переднего вида. Для подключения используются стандартные композитные разъемы, называемые в народе тюльпаны. Primex с нами удобно и безопасно.